всем привет сегодня я подготовлю а, еще один маленький обзорчик а, как я делал подсветку в панели приборов а, красную такую же как и а, вот в тех кнопочках да, про которые я уже рассказывал. А значит что нам потребуется нам потребуется немного терпения и блять подкрутить штуку 5 болтов так откручиваем также эти болты да начинаем и потом еще покажу какие дальше Значит, отключили а, рамочку, открутили а, два болта. И у нас здесь есть еще три болта. Я вам их покажу. Вот этот болт. Вот там вот болт. Ну, блядь, у меня почему-то саморез. И вот там вот болт. Их откручиваем и а, продолжим дальше. Так, готово. Открутили эти три болта. Теперь мы что делаем? Вообще, по-хорошему, нам нужно а, блядь, вот эту вот панель тоже отстегнуть. да? Вот эту вот. Вот эту длинную, блядь. Чтобы ее отстегнуть, это надо снять, блядь, вот здесь. Вот магнитол вытащить, открутить, вот эти достать шпильки, блядь. Тут два болта открутить, эту херню, блядь, все снять. Чтобы отщелкнуть только вот это вот. Ну, это тут еще отдельный геморрой. Я, бля, вроде бы доставал как-то так. Я отщелкиваю свою вот эту боковую штуку. Да, и вроде бы с ее помощью вроде бы как-то достаю у меня получается. То есть мы ее кладем вниз и вот этим боком сюда тянем. Вот этот вот бок себе чуть-чуть тянем, и вот он вроде бы выходит. Я первый раз, когда не знал, бля, ебался еще, мамочка, не горюй. Значит, вот, вылезла, да, у нас эта штука, вот мы ее ставим вот туда боком. Значит, здесь у нас есть а, два крепления, уж извините, что трясется видео, бля руки трясутся. Значит, одно крепление здесь, и одно крепление вон там, вот видите, тоже провод туда идет. не Десфокусированный, наверное, никак я ну, вон он, короче, видно вам, провода. Вот эти два провода надо отщелкнуть. Также сверху нажимаете а, на штучку. Сейчас, может, может, нет. Не сука, а, вот сверху там нажимаете и вытаскиваете просто аккуратненько. И таким же макаром с той стороны. А, вот, и потом а, вынимаете, и увидимся. Вот так вот приблизительно это выглядит, блядь, когда это все снято. Да? Вот эти два шлейфа. Один, второй. А, старайтесь их откручивать, ну, точнее, отключать аккуратненько, да, то что, блядь, могут вот эти проводочки, которые мелкие, они могут выскочить, блядь, и потом будет пиздец, какой геморрой туда всовывать. Один раз мне выскочил один проводок. Блядь, я мучился долго. Ну, может быть, он на скорость не влияет, но, блядь, факт в том, что как должно быть, да. А, то есть так приблизительно и должно быть. Вот, мы сняли. А, что мы дальше делаем? Мы понесем, наверное, это все дело домой. Я, в принципе, здесь могу вам показать. Но у меня здесь а, некому держать камеру, чтобы, блядь, снять одному. мне это как-то геморренно. Все, пойдем, короче, на... домой и будем снимать. Все, поэтапно все покажу, все прикольненько. Угу. Вот. А, значит, сняли мы ее, притащили на импровизированный стол. И сейчас будем разбирать. Значит, что нам нужно? А, здесь есть много таких вот, как клипсочки. Они такие. Снимаем сначала вот это вот стеклышко, в принципе. Да? Вот здесь есть такие клипсы. Вот здесь раз, два, три. Тут а там еще, короче, с другой стороны. Здесь вот есть, да, такая вот клипсочка. Здесь вот есть черненькие две. Но это уже черненько отстегняется. А вот стекло вот оно, две, да. И здесь три. Сейчас мы аккуратненько снимем, да, чтобы там все видно было, видно же, да, все. Ну, сильно близко не надо, можно. Угу. Достаем потихонечку, куда не торопитесь, потому что это, блять, хрупкое все. Может сломаться, и потом будете это дело искать потом на разборках, еще где-нибудь. Но вам надо? Мне, например, не надо. Да его надо, тоже надо. Аккуратненько. Все это Значит, снимаем стеклышко, да? Вот оно, стеклышко. Аккуратненько высняли. сняли. Отложили все прекрасно. На памятник. Обклеено здесь у меня пленочка под карбон, да, я клеил, то есть это все фигня аккуратненько тоже вынимается, все снимается, все ставится, все приборчики вот, у нас работают, они у нас электронные, но это все сейчас не до этого, да, снимаем теперь вот эту черную штуку, то есть снимаем также эти клипсы аккуратненько отверточкой, раз, поддевайте, да, тихонечко, чтобы только не сломайтесь, я сломаю, но это уже будет мои проблема, так что не сломайте, будет ваша проблема, все, вот она снимается без проблем. Пожалуйста, карбончиком обклеивается, убираете. Там внутри, видите, серебряные колечки. Да, и была вся панель такая серебряного цвета, стала под карбончик. Все прекрасно, вот видно, должно быть. Да? Отлично. Вот, значит, дальше. Вообще, в принципе, чтобы сделать ярче подсветку, да, то есть она от завода идет очень тусклого цвета, хоть даже там и ставятся родные фонари, даже если поставить ярче фонари, эту диодную ленту, да, как у меня то она будет тусклая. Чтобы это, э, так скажем, убрать этот эффект тусклости и сделать эффект яркости, да, то есть у меня вот это вот тоже светится, например, название в таких простых машинах, то есть ни оно не подсвечивается. Я туда засунул кусочек. Сейчас я вам все покажу. Начнем мы, в принципе, с нее. Да. А, вот. Значит, смотрите, снимаем аккуратненько вот эти штучки они легко снимаются, значит, вот он, этот ланцер, вот. Для того, чтобы сделать, чтобы ярко светилась вся эта штучка, возьмите здесь вот ножичком с этой стороны вот это черное напыление, прямо на этой буковке, вот стерите, оно прям видно должно быть, что я стер, да, видно, что я стер, прям там ножиком каким-нибудь, или может, тоже, там тоже самое отвертка, оно стирается, и все названия, то есть, и также таким же образом, вот здесь вот, да, Здесь вокруг вот этой вот полудуги стирайте все смело, будет ярче сразу. Вот здесь вот стирайте все ярче, смело. Только не всю, блядь, стирайте, а только вот здесь вот начнем, вся бы светиться начнет. И также здесь вот начиная вот такой ширины, да, вот от этих вот ресничек и до цифры вот так вот все прям полосой стирайте. И оно у вас светится прям будет. Вот этот мониторчик тоже снимайте. Там будут длинные усики такие, не знаю, я, наверное, не буду снимать. Вот в этом мониторчике. Ой, он ярче будет светиться. Прям вот ярко пардон. Вот. И таким же образом все прям приборы. И вот эти вот. То есть, значит, вот мы снимаем, да, откладываем. Вот эти штучки аккуратненько тоже не снимаются. Вон они там просвечиваются. Да. Ну, они, в принципе, нормально моргают. Нормально светятся. Но их, в принципе, трогать не надо. Они как есть, так и... вот. Ну, в принципе, там свои родные лампочки ставят. мне, кстати, видно Их можно, в принципе, нахер не снимать. Я что-то тупану маленько. Их снимать не надо. Значит, смотрите. Вот, видно, да, что здесь светодиодная лента у меня стоит. Вот она, видите? Здесь она стоит, светодиодная лента. Видно. Должно быть прекрасно видно. И вот она там у меня везде сделана. Вообще, принцип а, подсветки панели приборов, наверное, во всех автомобилях, а, основан на расположении оргстекла вот это вот, вот под этими вот всеми приборами. Есть оргстекло. Вот оно, да, кусочек видно оргстекла. Да, вот это вот прозрачное орк стекло и оно везде под всеми вот этими вот э, штуками сделано. И само это орг-стекло, на него попадает э, лампочка горит, а это орг-стекло как бы оно, ну, само по себе оно светится, да, и дает, под, ну, дает какую-то подсветку. И вот эта подсветка, она сама по себе такая дерьмовая, что я вообще просто не вижу. И мы с вами ну, что пытаемся добиться? Мы пытаемся добиться с вами яркости, да, подсветки, чтобы приборная панель светилась прям хорошо, ярко-красно ночью. Ну, у меня красная, кто-то хочет захочет синюю, бы, зеленую, оранжевую, фиолетовую, хоть серо-буро-козявчатую, с продрессью, ради бога. Выбирайте любую светодиодную ленту, хоть RGB-шную засунете. Если вы засунете, она у вас вообще будет разноцветная, как э, в Шевролет Камара, Там же тоже подсветка разноцветная, можно менять. И также RGB-шную ставите, и будете у вас с вами для уже не ко мне я этого не делал Мне красный за глаза хватает вот. Я вам все это снимать не буду Но принцип а, а, приклеивания То есть на, на, на с той стороны есть самоклеющийся но ну, на самоклеющийся И вы просто кусочками приклеиваете Только перед тем как приклеить Вы возьмите спаять их между собой проводочками Проводочки должны быть тоненькие Я не знаю, вот тут вот будет видно вот, Покажи Вот проводочек, да Он совсем виден видно, его? Нет? Не видно? Тоненький вот там проводочек там и вот все кусочки здесь наверно штук 6 кусочков то есть вот так вот кусочек показываю вот так вот кусочек у меня здесь сделан вот так вот кусочек вот так вот то есть вокруг, вокруг да сделано кусочком и все они параллельно соединены между собой все вот эти кружочки все вот эти кусочки и они светятся значит эта подсветка сама по себе там уже есть то есть там ну, не нужно там никаких лампочек придумывать ничего вот, вы подсоединили все, если у вас есть навык паяния, вы, я думаю, спаяете без проблем, там плюс-минус, там даже все нарисовано для особо одаренных электрическими, электрическими навыками, что где куда паять, плюс-минус, например, на этой ленте, вон он обозначил, вон он видно, что он плюс-минус, значит, чтобы паять хорошо, вот в эту ленту вы отрезали кусок, например, три светодиода, да, не режутся по три светодиода, вот эту вот штуку берете, вот где здесь припаивать, когда провода уберите, саморезом прям прокручиваете дырочку, и туда провод просовываете, и закручиваете, и сверху спайку. И прекрасно держится. Ну, у кого-то может быть другие способы, но у меня самый надежный, мной проверенный уже на второй машине, на всех приборах, везде, где осталось, в ленту. Все это здесь прекрасно работает, и все это здесь выполнено, и отлично вообще. Значит, смотрите... С этой стороны я вам покажу, то есть смотрите, здесь есть стандартные лампочки, да, то есть места станд... Вот они, стандартные лампы, да? Вот они, стандартные лампы стать Здесь, здесь, здесь. Здесь стандартные лампы. Берете а, от основного от спидометра. Да, у меня вот взята вроде бы от спидометра. Ну, да, здесь лампа от спидометра. Просто вытащил я эту ленту. И вот видите, туда поближе. Сделаю. Вот. Вот эта вот, вот, дырочка. Видите, там проводочки припаяны. Плюс-минус. Красный плюс. Черный минус. Соответственно, вот здесь вот сверху плюс, он там сверху снизу минус. Запомнили? Сверху плюс, снизу минус. И все, и соответственно, также подключайте подключаете всю светодиодную ленту, и она у вас загорается. Если вдруг какие-то у вас вопросы возникают, я попробую, постараюсь вам поподробнее прям все рассказать. И попробую фотоотчет сделать. Но это будет, блядь, опять, думаю, не скоро и очень долго. Так что, не знаю, спрашивайте в комментариях, задавайте вопросы, если вдруг что-то там непонятно будет. Там, в, принципе, ну, в принципе, все понятно Что светодиодку спаял, приклеил ее вокруг ну, Только чтобы пайки не отвалились Все, здесь, блядь, подключился И здесь вот я тоже подключался ну, У меня получилось два круга, да, то есть один круг Вот здесь, вот на лента, и вокруг тахометра тоже один И здесь также сверху плюс Снизу минус, все, подключился Если нет, можете, если я неправильно сказал Плюс-минус, я еще найду Картинку, возможно, и приклею ее К этому видео, там будет написано, да, где плюс Где минус, у меня вроде бы где-то есть фотография Конкретно где плюс-минус вот, ну я вроде бы паял красный, это плюс, то есть, чтобы для себя разобраться, и минус, соответственно, черный внизу, вот, в принципе, наверное, и все, а, ну, для того, чтобы, соответственно, все это припаять, да, надо будет откручивать вот эти вот все болты, снимать вот эту штуку, доставать плату, снимать вот эти вот все, а, вот эти вот, блядь, ну, они, смотрите, как снимаются, я вам сниму сейчас один попробую, так он это у нас гибет, я его вам сделаю, да? так, чтобы видно было хорошо, смотрите, вот аккуратненько подцепляете, да, вверх тянете его, только, блядь, аккуратненько прям, потому что они там а, сами по себе стоят электромагнитные катушки, и они, блять это не тросики нихуя. Аккуратненько прям доставайте, прям вот как, вот он, такая вот штука, да? Такая вот она. И вот там электромагнит, да сейчас даже достану вам покажу. То есть, все это, когда, когда вы снимаете, старайтесь запоминать положение вот этого вот... Э именно самой стрелки, потому что я когда собирал, я этого не знал первый раз. У меня потом я ехал 100, но ехал не 100, а ехал 120 или наоборот, как-то у меня получилось. Я ехал 120, думал несусь, а оказалось, что я еду всего там 98 вроде бы я по телефону замерял, поэтому по навигатору. То есть на 30 километров у меня было наебало. И потом, я знаете, как делал спидометр? Я ехал, замерял через спутник, то есть с телефона, да, скорость, скачивал приложение, ехал с одной скоростью 20 километров в час. И потом вот эту вот штуку, я ее снимал, эту стрелочку, да, и я ее на ходу прямо одевал на скорости 20 километров в час, по кочкам, понимаете, по дорогам. У нас тут неровные дороги. Чтобы хоть как-то спидометр ровно показывал. Сейчас он ну, уже не на 30 километров обманывает, а на 4 километра в час всего. Вот, так что, когда вы будете все это делать, вы это учтите, ради бога, только со всеми приборами. И с температурой, то есть температура поднимается вот так вот до сюда. То есть должна в принципе вот так показывать, да, то есть она поднимается вот только до сюда. То есть это нормальное положение его. Вот, то есть все, машина нагорелась, там сколько, 90-80 градусов, все, вот это у меня столько 80. То есть здесь все 120, да, 130, сколько там, я не знаю, тут не написано, фигня. Было раньше вот так, сейчас вот так. То есть, ну, меня это в принципе устраивает. И бак топлива тоже может обманывать. Заливайте на, там, на пятихатку, у вас, у меня на пятихатку, вот я заливаю, если пустой бак, вот так. На косарь, ну, чуть-чуть больше евки Если это вот сейчас. Да? Значит, что с этой штукой? Также с тахометром я сейчас... У меня тахометр, он был как на дизеле сейчас у меня показывал. На холостых он мне показывал ниже вот этой отметки, где-то воротов 400, наверное, он показывал. Вот. Мы сейчас сделаем. Вот, я вам сейчас покажу. А, значит, еще, когда будете снимать вот именно вот эти вот большие круги, Старайтесь, чтобы у вас руки чистые были, потому что я вот снимал, видите, грязные, оно прямо желтого стало. И вот здесь вот в центре, поближе, можно? А, значит, вот здесь вот в центре. Здесь тоже есть вот эти вот два ушка, их аккуратно не могут, могут отломаться, да? То есть вы когда достаете их прям, прям, бля, аккуратненько прям их раз вот так вот, отщелкните, да, и вот все, мы сняли, да? С этой стороны, как я уже и говорил, видите, все счесано, счесано, счесано, счесано. И оно прям ярко, красиво будет. И вот, как у меня, видите, сделано. Здесь светодиодная лента сделана. Вот она, аркостекло, да, в которой она светит и которая подсвечивала до этого. Вот эта светодиодка. Она. Ну, здесь ее много не надо, здесь три вполне хватит. Да? То есть я зацеплялся, пошел сюда. Вот три. По, по ну, три вот, по кусочками по три светодиодных э лент, ну, этих, лампочки. Хватает вообще просто за глаза. Ярко очень светит меня вполне устраивает. Просто вот, пожалуйста, приклеил, припаял, все работает то надо будет вот я тут изоленты за изо... ну, это просто видимо спайку мне здесь отваливалась и изоленты уже не захотелось не там ковыряться вот все да таким образом здесь все счесали на каждой все у вас будет ярко все прекрасно то есть вот это вот у вас не сотрется ничего тут вот белое напыление это его прям смело стирайте до черного и все будет ништяк и все назад все это дело ставим аккуратненько да также здесь вот у серединке мы защелкиваем все здесь вот все назад стало Значит, вот эту штуку вставьте, сначала втихонечко вставьте, и посмотрите, вот она будет ездить. Видите, она как сопля. Она у вас нифига сейчас не стоит. То есть вы достаньте ее аккуратненько, прижимаете вот к этому столбику, к этому столбику, и вот от этого столбика уже аккуратненько вставляете. Да? Вот так вот туда вниз. Оп, придерживаете. Но не прижимайте до самого конца, иначе оно может э, вот этим, вот этим блядь, низом, черным, оно может цеплять. У вас тахометр будет там на трех тысячах, раз зависит. Вы там уже пять пикете, а у вас всего две, да, чтобы она свободна вот так вот, смотрите. Видите, как она свободно ходит? И вот так она уже должна свободно у вас. То есть она у меня сейчас была 400 оборотов, где-то показываю, вот на этой отметке, да, ниже вот этой вот. То есть это вот, это 500, здесь где-то будет 900, да, то есть это 500 и ниже там пошло. Вот, было где-то вот так вот у меня. Сейчас я заведу. Я потом вечером еще вам покажу, опять-таки, как она светится. Еще к этому видео добавлю. Видео. Видео, видео. У нас сегодня 10 марта, да? Или 9? 9. Не, 10 марта сегодня. Или какое? Да похеру. Короче, у ну, нас смотрите, какая погода хуйтя. Тепло. Вот. Вечером я покажу. Добавлю к этому видео. Еще видео. И будет вам видео. И вы будете смотреть и радоваться, что вот такой человек есть, который все снял, вам все рассказал популярно не так как я до этого в москве искал видео фотографии блять сам все делал сам все своим опытом блядь. вот короче так вот. ставьте короче лайки делайте репосты рассказывайте друзьям ланцероводам вот я приблизительно выгляжу так в лучах солнца нашего волосатый надо будет постричь Но это все хуйня вот значит спасибо за просмотр ставьте лайк, комментируйте, мне будет интересно услышать ваши комментарии, можно какие-то добавления, да, еще может быть мне сказать ну, хрен его знает, что еще ну, сборка в обратной последовательности, да соблюдайте все, постарайтесь ничего не ломать ну, что еще сказать спасибо за просмотр приходите на канал, смотрите будут видео, будет интересно